Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас обзор изготовления режимов работы для магазина Шуб и пальто, который находится на улице Белинского, города Новокушеска. Вот эта вот табличка готова. Она будет висеть на улице, толщина пластика 5 миллиметров Вот эта табличка, которую мы сейчас будем делать, она будет висеть внутри помещения на дверях. Пластик используем толщиной 3 мм. Пленка ламинированная, дабы избежать физических воздействий и воздействия солнца. Она увеличивает срок службы вывесок. У нас собственное производство, собственный станок печатаем сами. Печать качественная, интерьерная. Это видно. Вот. Обращайтесь без посредников напрямую. После наклейки делаем черновую леску, то есть обрезаем по контуру с запасом. Сразу к линейке резать неудобно, потому что много остатки вокруг, мешает подойти стать в удобное положение. Теперь берем линейку и обрезаем уже аккуратно. Беру. Итак, вывески готовы. Вот на эту вывеску она будет находиться в помещении. Осталось наклеить двухсторонний скотч с оборотной стороны, но это будет делаться на месте, потому что вдруг поверхность, куда она будет крепить, селедристами, либо имеет еще какое-нибудь специфическое свойство. Вот. А вот это будет монтироваться на улице. Выставка про тарашу по пальто, на классная.